Мой друг, мой безумный, мой свет голубой Умчалась бы я в понедельник с тобой Туда, где в классической синей ковбойке Поет у костра синеглазый ковбой Во вторник бы сделалась я далеко Тебя догнала бы судне морском, на мачте бы я припыхалась до гавра а в гавре бы шла за тобой босиком, и в среду не поздно, и в среду могла бы умчаться туда, где растет пауба. Могла бы я стать одуванчиком в среду, он чудо налетает и духом несла, в четверг замечательно рухнуть в прибой и вывернуть где-нибудь. В солнечной греции, в облачной швеции, обняться навек и смешаться с толпой. А в пятницу в пятницу гуси летят, И лебеди тоже куда захотят, На да, лебеди гуси тебя догнала бы В помпасах, где ветры, как горы свистят, И даже в субботу не поздно, ничуть Пуститься в такой обольстительный путь. И шепотом в Лувре к тебе обратиться Я здесь, я всегда, я везде, не забудь Но мне в воскресенье приятнее всего В кофейне, на рейне, где много всего Сесть, где с коварной подружкой, гуляешь и ждешь меня меньше всего. Но учалась бы я за тобой в города, в пампасы и в плери, в кое-куда. Но сколько селедок, картошек, петрушек. Кудыка, куда ты? Thank you.